Вокзала, я стоял, ожидая, бомбил, у легких воздуху мне не хватало, и мотор мой, сердечный сбоил. в этом городе вольном и дерзком, в мои юные годы прошли. Здравствуй, браск, дорогой, мне повестку на свидание с тобой принесли. Мы не виделись долго лет двадцать Ты с тех пор, говорят, возмужал И в цвету благородных акаций Ты еще привлекательней стал Помнишь, как в этой части квартала Поцелую сбил меня с ног? А вот здесь, после школьного бала я грабил свой первый ларёк Помладше за морскую жвачку У скупых интуристов стрелял Кто постарше ночами на тачку Бегал водки долить в арсенал У троллейбусной той остановки Пацаны подбирали бычки Из прохожих снимали обновки Приводя в аргумент кулаки. Здесь традиции славных острогов, Бесконвойных, а также зыка. Здесь у самых подулских порогов Бушевала когда-то река. Комсомольцев басы отряды Усмиряли ее буйный нрав. Шептала, не надо, без юбку задрав корешей моих милых могилы, Заросли непролазной ольхой, Ну а я беды болью чудила, фанатично и зверски бухой, Вдалеке был бы трубы. Источают губительный дым И той первой мерещатся губы И так хочется стать молодым И той первой мерещатся губы Снова хочется стать молодым